Не смешались все, как на экране Россиянцы и Американе Ребята, всем привет! Это канал Mother Russia Я сегодня хочу сделать такой легкий обзор покупок Особенно вновь прибывшим иммигрантам Наверное, будет интересно, где тут что им можно купить Я вам говорила, что у нас в Филадельфии Конкретно в Нордести Есть достаточно много русских магазинов что я понимаю под русскими магазинами, это магазины, в которых продается продукция привычная для нас. Продукция привычная для нас в том плане это каша, селедка, слабосоленая сёмга, скумбрия и так далее. То, что Кефир, соответственно, молочка, простокваша, то, что американцы очень редко используют да, в своей... О, у нас там окошко меняют, целое событие. Ой, поверьте мне, для Америки это событие. У нас тут все соседи приезжают, о, с таким интересом наблюдают. Ну так вот, а поверьте мне, что как бы в русских магазинах затариваться можно продукты в перемешку с а, российскими, как это, с американскими продуктами. Поэтому, если вы туда едете, вы, в принципе, можете и то, и то купить. А в Америке поездка за покупками называется grocery store. Grocery store – это там, где американцы покупают продукты. Они говорят, I'll do some groceries today. Sometimes they say that way. But, м -м, мы сейчас, я вам сейчас расскажу про такой магазин Aldi. Это немецкая сеть. Немецкая сеть, которая продает в Америке. И это не так, как вот русские магазины. Кстати, я забыла вам название сказать. Это Петровский Маркет, Неткост и Беллс Маркет. Это те, которые я знаю. Но, по-моему, есть еще какие-то. Но вот это три основных. Я закупаюсь в Петровский Маркет, потому что Неткост он больше он ну, Мне меньше нравятся там продукты, меньше нравится расположение Хотя это тоже достаточно, сетевой магазин, он есть в Нью-Йорке И по-моему у нас в Филадельфии их чуть ли не два Но сегодня речь пойдет про Aldi Aldi это мой любимый магазин в Америке, потому что он европейский Европейский магазин это говорит о том, что продукты будут чуть-чуть ближе э, К нашей привычке, к нашей культуре Ну так что давайте начнем обзор я буду вам показывать продукты. Я сегодня затарилась на 103 доллара. Вот мои три пакета. Три пакета с продуктами. Я затарилась на 103 доллара. И давайте сделаем обзор. Вообще, я этот магазин очень советую, потому что мне там нравится и выбор, и продукты, и мясо. Гораздо больше, чем во всех остальных. Поехали. Круассаны. Я буду называть цены примерные, потому что я не читаю с чека, но примерно будет оно, то, что так и будет, как я говорю. Круассаны стоят 3,99, 4 доллара. К этому всему, кстати, потом вы приплюсите 6% налог. Наш Это и. А, и еще последнее, последнее, и да, пойдем четко по продуктам. А, я не очень ручительная хозяйка, поэтому, как бы, извините... Ну, вот как бы, как есть, так есть. Я покупаю то, что мне нравится. Я редко смотрю на цену. Все основные продукты у нас закупает муж. Мне повезло. Я одна из счастливейших женщин на планете, когда мужчина планирует, что приготовить и покупает продукты. А я уже покупаю всякие вкусняхи. Ну, и как бы то, что хочется. То, что для души, короче говоря. Поехали. Blueberry сушеная Два доллара. Принглс. Я вообще Принглс не покупаю. Чипсы стараюсь не покупать. Доллар 15 где-то так. Но там ребенку для подделки нужно. Поскольку Новый год идет, я купила европейские трюфели, Валди... Бывают неплохие конфеты. Вообще есть шоколадные конфеты наборами. Если российские, как я вам говорила, в любом русском магазине, если а, не российские, то как бы м -м, в любом таком а, большом store, типа Барлингтон, Дресс они есть, но качество у них не фонтан, могу сразу сказать, даже если это линд. Вот в Aldi очень хороший шоколад, поэтому я решила попробовать эти конфеты, они стоят по моему 2 с чем-то 3 доллара трюфели а, в алге всегда я покупаю томатную пасту вот это допустим стоит 70 центов а очень хорошего качества очень хорошего качества томатная паста ну наверное тоже из яблочного пюре, но по качеству она классная есть точно также томатный соус а... Ну, как бы, и то, и то я использую, понятно, для борщей и так далее и тому подобное. Я очень люблю кускус. Вот этот, конкретно, стоит 2 доллара. Он небольшой, сколько там, 167 грамм. Я считаю, что это достаточно дорого, но я почему-то его нигде не видела. Хотя в Америке гранолы, всякие такие вот, вот есть они. Вот как бы они есть, и в Walmart есть, но я не обращала внимания. Тут мне попался, решила приготовить. Причем куску с пармезаном. Пармезаном. Ну, понятно. Вот, приходим к американцам. Это heavy whipped cream. Я для торта купила. Или просто взбить, даже со сгущенкой. У них такая молочка, ребята. У них такие сливки. Это... Это офигенно. Это будет очень вкусно. Они будут стоять. В общем, это очень классно. Вот поэтому я как бы их купила для готовки. Стоят они 1,89$. Пол 473 мл. Кстати, в Америке единицы измерения, другие гадкие, к которым я до сих пор привыкла. Про них мы тоже поговорим. Лингвини. Валди. Вот есть эта линейка. Organic Simply Nature ну вот как бы они органические как бы считается они органические стоят они поэтому почти 2 доллара вот но мне надо было купить макароны что-то я никаких других не нашла я не убиваюсь по поводу органики Ну это так тоже для души перекус они стоят байцы эти то ли полтора то ли доллар семьдесят но они идут сыром я думаю что это будет вкусно ну, мне скоро весь стол завалится. О, поехали. Это тоже я купила конфеты, потому что они с молочным шоколадом, а не молочные я не ем. А, с вишней. Ну, может, быть что-то похожее на наше детство. Вишня в коньяке. Ну, ну это такая ностальджи. Ностальджи. Особенно перед праздниками, кстати. А, Stewart Tomatoes, это я работала в Дании, я полюбила, полюбила, они стоят доллар двадцать, по-моему, я полюбила Stewart Tomatoes, это, ну, как бы они маринованные помидоры. В общем, короче, это очень вкусно. Даже если это просто добавлять в любые заправки или в соуса, или во всякие фу... овощные рейгу, это тоже очень классно. Вот это тоже Simply Nature, типа Organic, постила. Ну, она такая чуть толще, чем как помните, у нас в детстве была. И сейчас она продается. Я ее ела на море в Абхазии, покупала Pastilla. Сейчас они вообще пошли с разными вкусами. Мы-то что делали? Самую дешевую Алычу собирали, катали. Она кислючая и фактически прозрачная была. Ну, вот это вот, вот, вот тоже такое же Валиво. Покупаю, потому что дети у меня любят. И на снэки. Она... Индивидуальная упаковка очень удобно давать на снэки. Стоит она 4, до 4 долларов. 3,89 что-то такое. А... Пам-пам-пам. Поехали. Свинина. Вот то, что я говорила, я люблю валки, уже отбитые стейки, Я не люблю с этим совсем возиться. А муж у меня делает прекрасную... М -м, как это называется? Прекрасную... А мясо по-французски. Очень вкусное. Ну, может, он из этого сделает. Может, я их пожарю. Посмотрим. 7,81. И давайте посмотрим на граммы. 4... Паунда 41, это значит, ну, где-то полтора, полтора, полтора, ну, кило 700, где-то так, по-моему, если я правильно считаю сейчас. Стоит она за паунд, паунд 454 грамма, стоит за паунд она 2,29. Ну, вот. Как бы вот такая вот свининка, очень симпатичная выглядящая. И много у них вот таких вот разных отбивных и всего остального. Дальше. Вот это я купила попробовать. Я обожаю. Америка полна всякими соусами. Но мне вот эти химические соусы не очень нравятся. Типа Ranch French и Russian Dressing. Я купила бальзамический с Blueberry бальзамик винегрет заправлять салаты. Я думаю, что это будет вкусно. Стоил он, по-моему, 3 с чем-то долларов. Но это как бы не очень дешево. Но для таких соусов это не очень дорого. Он тем более был со скидкой. Поехали дальше. О! Вот они. А, о, в Америке еще очень классные всякие снеки. А, скажем так, которые... Uh, как сказать, я не знаю, плецеры, не плецеры, но всякие такие хрустелочки, я бы их назвала. Вот это Hard Pretzels, твердые плецеры. Uh, я вот их беру, и мне очень нравится. Стоит 4 доллара. Ну, 4, их можно вообще за доллар купить, в доллар 3. Но дело в том, что здесь больше выход и упаковка удобная. Мне надоело, что-то все в пакетах разлетается ну так, первый пакет я пошел. Но у меня он не один у меня их три вот это дело вот это стоит 3 доллара это классные перчики сладкие, как болгарские перчики только они как бы тоньше и они маленькие вот руку положу, чтобы вы могли сравнить они очень вкусненькие очень прикольненькие и прикольные и очень вкусно, ну и наверное полезно а, поехали дальше, опять очередные виды хрустелок, это стоит, они, по-моему, 2 доллара, вот конкретно эти я люблю, потому что не совсем хрустелки-хрустелки, вот такие вот, а, пачка, поехали, это для детей, куши тоже, типа органик, ну, фруктовая всякая лабуда, это не сок, как бы, это даже, я не знаю, что, ну, как бы, написано органик, сойдет. Чоклад Милк, Америка полна чоклад Милк, все очень любят чоклад Милк, и мои дети в том числе, поэтому, как бы, я его и купила. Чоклад Милк для детей. Я не знаю, у меня вообще поместится это все на стол. Беггелс, в Америке есть такие беггелы, сейчас, по-моему, они уже и в России есть, и сделают со всякими сырами, ну вот они, беггилсы, стоят. А, я же сын не сказала. Чоклат мел, доллар 70 бегилсы. Тоже до 2 долларов доллар с чем-то. И перчики тоже, по-моему, до 3 долларов. Что-то такое. Это я им купила тапочки. Мне же мама приезжает, я ей купила теплые тапочки. Будет мама носить, стоит 10 долларов. Прикольные тапочки. На твердой подошве. Очень удобные. Блин, может, тапочки? Тапочки-то я уберу. Это печеньки. Я их ела. Я знаю, что это за печенье. Поэтому я его взяла. Разные сорти. Короче, очень вкусненько. Стоит до 3 долларов. Снимаю против солнца. Картинка будет офигеть Поехали. Это я еще одну пасту взяла. Тоже доллар с чем-то. Angel Hair, Я люблю. Но это как тонкие-тонкие-тонкие спагетти. Ой, это... Э, ну и в Кроссии такое продается. О, мюсли. мюсли. Мюсли, мюсли, мюсли. Подумала, что буду я... Гранола Кранч написано. Но вообще это мюсли. Подумала, чтобы я их с утра есть с молоком. Когда у меня времени ни на что другое нет. Господи, что ж тут еще? Яблочный сок. Для детей. Доллар восемьдесят. Тоже типа органик. Ну, любят дети, пусть едят. Кстати, обратите внимание, вот на вот этот вот миленький цветочек 3,99. Сразу говорю, цены с обзором цен. типа рождественский. У него тут такую даже финтифлюшку поставили, Но он такой нежный. Такой прикольный. Поэтому и взяла. Ну, я у меня вообще фетиш немножечко на цветочке есть. Как бы по материнской линии это передается, да? Поехали дальше, ребята. Шоколадки очень вкусные. Я люблю Тофи Кранч. А, ну, как бы это такая карамелька внутри. Ну, и Балди, я говорила, хороший европейский шоколад. Потому что американский шоколад, особенно Hershey's, есть нельзя. Это гадость реально страшная, очень невкусная. И, ну, как бы, вот ну, ешь, вот когда поганку, покупаете шоколад соевый, вы знаете, наверное, что это за вкус. Вот тут вот, в Америке вот такой шоколад. Они не знают, что такое хороший шоколад. Но вот этот вот, вот, вот хороший. Доллар восемьдесят шоколадка и 2,29 вот такая же шоколадка с орехами. Все молочное шоколад, потому что я не люблю горки. Хотя говорят, что молочное это вообще не шоколад. Это я купила как это слово-то. Мандарины, мандарины в соусе. Доллар условно говоря. Это я купила гвакамоле. Надо конечно делать самой, но лень. Лень страшное дело. Вот Гвакамоли классик 2,29 и вес тут почти полкило. Ну, попробуем, что Алди делает. Сальса, допустим, у них стоит 3 доллара и очень неплохо Вот реально очень неплохо Посмотрим, какой у них Гвакамоли. Он у них был разный. Был с был с овощами. Я взяла был острый, Ну, в абсолютно разный. Тут выбор был. Орешки, олманс, миндаль пожаренный с морской солью 5 долларов 5 долларов 397 грамм что хорошо, что в европейских магазинах точно усы и паунды фунты переводят на российские это детские желейные конфетки они индивидуально упакованные стоят они 4 доллара нет, эти конкретно 2 с чем-то нет 3 с чем-то очень удобно также давать детям на снег. Ну и такие же, но это просто в прикол с динозаврами. Вот эти, по-моему, подороже, 4 с чем-то. Ой, я разобрала все пакеты, мне казалось, тут так много. Ну вот как бы вот так, ребята, на 100 долларов, вот как бы вот такая вот такого вот обзорчик у меня по идее, по магазину Алди, в который я вам советую ездить. Но выбор один и тот же, поэтому будете уставать, будете менять магазины. Сначала как бы... Я когда туда попала, думаю, ой, я буду только там затариваться. Нет, потом надо, да, это хочет что-то нового. Но, как правило, ничего лучше не находится, к сожалению. И самое, что мне нравится в Алге, Aldi... Блин, пакетик мой любимый. Вот такой вот я вот покупаю за 7 центов. Как этот пакет? Бумажный пакет. И вот в них ношу. Мне удобно, мне очень нравится. Многие американцы туда приезжают, и они со своими такими сумками. Даже есть сумки продаются специальные для grocery store, для покупок. Они, по-моему, даже температуру держат. Очень тоже прикольно. Ну, мне как бы нравится очень такие бумажные пакетики. Ну, вот так. Вот такой обзор покупок на сегодня. Но вообще я хочу вам сказать, что Америка в плане покупок и потребления... Офигительная страна. Просто, просто вы будете от этого получать удовольствие. Ну, кроме того, когда будете смотреть на списание денег с вашего счета. А так вы будете от этого получать удовольствие. Я сделаю вам обзоры по всем магазинам которые я сама езжу, я сюда не, ну, а ежу я только в процентов 30, но на самом деле, потому что больше невозможно, нет ни времени, ни возможности, потому что это все затаривать, это тогда сплошные, ты должен заниматься как бы только покупками. Ну, как бы вот как-то так. Ну, вот-вот-вот такие у меня покупочки, пока-пока. Да, забываю, забываю, подписывайтесь на мой канал, ссылочку увидите, пишите, чего вам не нравится, чего нравится, буду исправляться, ну, постараюсь исправляться и радовать своих на сегодня уже целых 20 подписчиков, ну, и вас, случайных зрителей, может, вы тоже подпишитесь. Пока-пока!